Решительность может быть из двух источников. Есть ложная решительность, а есть решительность истинная. И решительность одна, она вся как бы ложная истина, она приходит из веры. Веры в цель прежде всего, да, или веры, ну вообще, веры во что угодно, во что вы верите. Это одна из функций разума, верить, как бы давать человеку веру. И откуда идет вера? Первый...